Всем привет! Первый в этом году токен-сайл на CoinList. И сразу же хочу сказать, забегая наперед, что он обещает быть очень интересным и очень прибыльным. Поэтому сегодня, естественно, разберем, посмотрим на его метрики, какая цена может быть при выходе уже на бирже, да, на листинге, и какие X мы можем здесь поймать. Кому данная тема интересна, присаживаемся. Поехали! Перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информацию одну из первых я кидаю сюда, а потом транслирую все на YouTube. Также ответы на вопросы в квиз по листу для удобства я скину тоже в телеграм-канал, чтобы вам было легче все это заполнять. Поэтому подписываемся, не стесняемся, буду рад видеть каждого. Итак, CoinList вкратце, кто не знает, может. Первый раз сталкивается. Это площадка, где мы как... Э Просто обычные люди, можем участвовать в частной распродаже и выкупить токены того или иного проекта до листинга на бирже по хорошим ценам. Ну, как по хорошим? Практика показывает, что цены, которые CoinList предоставляет, обычно не очень выгодные. И у кого получается получить здесь аллокацию, а это сделать очень трудно, это как своего рода лотерея, но если вы уже аллокацию взяли, то можете хорошо умножить свой капитал. Отлично подходит для инвесторов, которые только начинают в особенности знакомиться с криптовалютой и уже там с депозита от 100 до 500 долларов вы можете хорошо здесь приумножиться. Также... Кто не зарегистрирован, ссылку под видео я оставлю в описании. Приходите, регистрируйтесь и обязательно пройдите верификацию. Без верификации к токен сейлам CoinList вас не допустит. Итак, поехали по проекту. На главной странице CoinList есть дашборд. Вот кнопочка «Register now». Видите, написано проект Stader» называется. Начнем мы с самого главного. Это то, когда нам нужно зарегистрироваться на эту частную распродажу. До 24 января, 3.00 по Москве ночи и 2.00 по Киеву. Ну Чтобы ночами не регистрироваться, желательно сделать это как можно скорее до 23 числа. И потом будет две опции, две распродажи. Первая опция будет 25 числа э, в 9.00 по Москве, в 8 вечера по Киеву и 26 уже будет... Сколько у нас тут? Два ночи по Москве и час ноль час по Киеву. В конце видео мы зарегистрируемся в одной из опций. Я с вами пройдусь на ответы по квиз для удобства, чтобы вы понимали, как на них отвечать. Может, кто не знает. Итак, вкратце давайте, что это за проект стейдер такой. Ну, у него первая и самая главная задача – это объединить крупные блокчейны. Вот они пишут такие, как Terra, Solana, Ethereum, Phantom, Hedera, Polygon, которые работают на, и построены на алгоритме Proof of Stake, у которых есть валидаторы, которые занимаются стейкингом. Вы знаете, что того или иного проекта, там, например, Polkadot, Атома вы можете стейкать, подключаться к валидатору и зарабатывать, проценты годовые определенные, но бывают случаи там нехорошие валидаторы можно попасть на не дай бог если такое произойдет то можно ну это редкость но можно потерять свои средства так вот задача от стейдера именно объединить вот эти блокчейны и через их платформу чтобы мы безопасно спокойно могли стейкать и получать те же самые проценты может даже больше посмотрим какие будут стейкать монеты вот этих крупных и перспективных, фундаментальных, на мой взгляд, блокчейнов. Они уже здесь пишут, что на Terra, Luna, они уже запустили этот стейкинг. Я не знаю, это там демо-версия, может, или уже рабочая версия. В принципе, мы можем перейти и посмотреть, вот так это все выглядит. Видите, стейдер стейк на вот пишет, я так понимаю, что уже за стейки на 450 миллионов. Можем стейкать, да, вот Тера, видите, под IP 9,8%, да, 450 миллионов за стейк, но если нажмем стейк, ага, нам нужно будет подключиться кошельком Луна, да, для начала, для начала нужно будет установить его приложение Chrome. Ну, технические моменты, там есть проект уже выйдет, может потом уже как-то запишу. Сейчас нас более-менее интересует и спекулятивная часть, что мы можем здесь заработать да? и какие перспективы. В будущем они также запустят стейкинг и на Solana, мы видим, на Ethereum 2.0, когда выйдет уже, на космосе. Nier протокол, что там дальше. Ну и пока Terra, да? вот так что пишет. Ну вы видели, они писали, что там еще больше блокчейна будет. Фонды на борту у них очень крепкие. Это Pantera Capital, Coinbase Ventures, Hubi Ventures, HyperShare. Блокчейны, которые в них инвестировали, это та же самая Terra Labs, Solana Foundation, Near Protocol. В общем, мощные заряженные фонды, блокчейны. Здесь вопросов вообще никаких нет. Твиттер у них почти 40 тысяч подписчиков ведут развивает, ну проект еще даже не запустился, не вышел, поэтому 40 тысяч для начала, я считаю, это даже очень даже хорошо. Можете тоже подписаться, чтобы следить за новостями. Итак, давайте перейдем к опциям, да, у них будет свой токен э, SD, естественно, в сети Governance Token, и, и он имеет эмиссию 150 миллионов токенов, что довольно очень... Немного, и это очень хорошо. Поэтому вот эти цены на преселе, которые вы видите, первой опцией будет 4.50, а второй опцией 3.33. Пусть вас не смущает, это потому что на самом деле э, множество проектов всегда выходит там миллиард токенов, 10 миллиардов токенов, а здесь всего лишь 150 миллионов, поэтому и цены в принципе довольно неплохие. Дальше мы разглянем эту экономику, и вы это поймете. Так, в первом раунде и втором раунде цены сказал. Когда все это начинается, тоже вначале мы сказали, выделяют они 4% на частную распродажу по 3 миллиона токенов. Как обычно, по стандарту мы можем купить минимум на 100 долларов токенов, и максимум на 500. Все покупают на 500, тут без разговоров, поэтому это уже давно понятно. Поэтому, чтобы посчитать, сколько людей, счастливчиков получат аллокацию, здесь все очень просто. Мы берем 500, делим на... Четыре с половиной получается, что нам выдадут 111 токенов, если получится взять аллокацию. Из 111 токенов да, мы 3 миллиона делим на 111 и у нас получается 27 тысяч человек первой опции сможет поучаствовать и э, взять аллокацию. Все, что больше, к сожалению, уже пролетает. Здесь получим 150 токенов на руки и людей здесь уже будет меньше 20 тысяч человек. Участвовать мы можем за USDT, USDC, Ethereum, Bitcoin, Solana и Algo. Это то, чем мы можем оплатить. Сразу хочу сказать, не стоит сюда нести, спешить деньги, закидывать CoinList. Когда вы возьмете аллокацию, у вас будет там 2-3 дня для того, чтобы пополнить счет. И у вас с счета автоматически спишутся деньги. Итак, распределение. Сразу хочу сказать, первая опция вообще шикарная, вторая, как всегда, похуже, но тоже в принципе довольно неплохая. Первые опции токены будут заблокированы в течение 40 дней. И потом сразу на руки накинут 20%, что очень редко можно увидеть. Обычно по 10, линейно на год там разблокируется. А здесь сразу 20% с 8 марта и каждый месяц будет по 20% разлачиваться. И таким образом получается, что вот мы зарегистрировались 8 марта. Первые разлоки и через 5 месяцев мы на руки получим все токены. Вообще шикарное предложение. Второй опции здесь чуть похуже. 3 месяца будет блокировка. И потом первые 20 токенов мы получим. И потом следующее 20% мы получим уже там через месяц. То есть на второй месяц. Таким образом 3 месяца разлог и в течение года мы получим полностью свои токены. Поэтому здесь история похуже, потому что там уже будет в рынок появляться все больше и больше токенов, и, естественно, цена будет все ниже и ниже. К этому сейчас чуть дальше перейдем. А вот, собственно, это экономика, да. Давайте посмотрим, какое у них распределение. Итак, награды и фарминг, да, то, чем они будут привлекать пользователей, да, нас с вами, развивая свой проект. Они на это выделили 36%, что довольно-очень много. И здесь написано, что путем governance голосования будет обозначено сколько и когда эти токены будут разлачиваться. Сразу хочу сказать, что governance это круто, да, это децентрализация, но имейте в виду что управление все равно принадлежит тем, у кого больше токенов. Ну, вернее, кто больше отдаст голосов. А голосов отдает тот, у кого больше токенов. А токенов больше у кого? Естественно, у тех, кто брали на ранней стадии, э, на сид раундах. Так вот, вот эти ребята, у них, естественно, огромное количество токенов. Pantera, Coinbase, Ventures. И они с разработчиками, естественно, имеют огромную, как, как долю в компании, можно сказать. И они будут влиять на вот эту всю историю. И вот они, приватсейл, им раздали 17% этих токенов. На 4 миллиона они скупились, где-то по 15, по-моему, центов за токен. Нам предлагают сразу на 4.50, 3.33. То есть они уже нам может на селе продать, как бы, вот эти свои токены и вернуть сразу свои средства. И дальше будет в течение полугода-года бесплатно получать токены. То есть вот такая история. Но ничего страшного. У них разлог всего лишь будет максимум 5% после запуска сети. А остальное будет разлачиваться в течение 36 месяцев. Это 3 года. Это очень хорошо. На команду и советников выделено тоже довольно много токенов 17%. Но здесь все красиво. Через полгода только будет разлог. И потом в течение 36 месяцев линейно им будет на руки выдаваться. Здесь тоже все очень хорошо. DAO фонд. Организация по управлению выделена 15%, здесь тоже путем голосования будет ну, решено, когда эти токены будут выпускаться и соответственно в каком количестве. Экосистема 11% видим, что после запуска сети максимум будет в рынке 1,5% и потом опять же путем голосования будет решено каким путем линейным там и в Сколько лет они там будут разблокироваться. Ну и public sale 4%. Это мы с вами. Нам выделено вот всего лишь такой маленький кусочек пирога. Так вот, ребят, судя по всей этой табличке, вот этих договорниц решения, когда они будут разблокироваться, я вообще в рынке их сначала не вижу. Поэтому всю эту историю можно отнять. Немного упадет там максимум 5% и здесь там 1,5% токенов. От этих ребят приватсайл и экосистема там фонд. Ну и в основном сразу после запуска токены вот 4%. И то линейно да, нам только выдадут 20%, кто первые опции занес. И через 3 месяца 20% те, кто только начнут получать, кто занес вторую опцию. Поэтому токенов в рынке будет очень мало. Там буквально несколько миллионов. 2-3 миллиона там первые 2-3 месяца. Когда вторая опция разблокируется, там миллионов пять уже будет токенов где-то может, ну максимум до 10, да. Поэтому в начале каждый проект, который выходит, даже вот там на таком рынке, вот я заметил, в среднем капитализация там ну, до 100 миллионов долларов. Если взять 60, 70, 50, выберите любую и можете посчитать. Если капитализация будет где-то 50 миллионов, то первоначальная стоимость токена э, может быть где-то ну в районе там 25-30 там долларов и вы понимаете что вы даже первым разлоком с первой опции можете уже иксануть или отбить свою инвестиции очень выгодная история если до 100 миллионов капитализация то сами понимаете это еще больше иксов еще в два раза какая будет на самом деле не знаю но меньше 50 миллионов я думаю не будет. И вот эта история с таким распределением, ну и проектом, который действительно очень хороший, интересный, сильный, и фонды сюда хорошие зашли, и блокчейны, на которых да, и будут строить и предоставлять стейкинг. Поэтому я здесь, скорее всего, участвую в двух опциях, вообще не глядя, дай бог, чтобы получилось взять аллокацию. Рекомендовать я вам там, советовать не могу. После услышанного вы решайте сами, конечно же. Я еще раз повторюсь, я участвую. И давайте в первой опции сейчас пройдем регистрацию покажу, как ответить на вопросы, чтобы вы могли спокойно зарегистрироваться. Вот, нажимаем Register Now. Ага, нам надо ниже опуститься. Вот, давайте. С первой опции начнем. Я сразу две потом залечу. Здесь нам нужно, когда вы пройдете верификацию, подтвердить who is who, да, кто вы есть. Здесь страну проживания вводите, штат свой, то есть область. И вас перенаправляют на страницу квиза, то есть вопросы, которые нужно обязательно ответить, чтобы вас допустили к той или иной опции. Итак, первый вопрос. Сколько выделено токенов? 6 миллионов, 3 миллиона на первую и 3 миллиона на вторую опции. На втором вопросе вводите вот это, азер room. Третий вопрос, на ком блокчейн это вся история построена, Terra. Вот стейдер. Нажимаете смарт-контракт. Пятое. Какими оплатить способом? Вот это. Все видите, да? BTC, ETH, USDT, USDT, ALGO и Solana. Так, шестой вопрос. Какое токено у нас? Берем вот опция 4,5, да? 500 максимально и 3,33, 500 максимально. В седьмой выбираете вот The Others, Push, Maybe Call it. И восьмое coinlist.co и девятое вот the others account will be terminated и так далее это означает что ребята не шутите действительно coinlist сейчас очень сильно банит аккаунты особенно мультяшно если вы даже с одного аккаунта к примеру даже муж жена можете быть на одном Wi-Fi или на одном устройстве заходите может даже за это заблокировать поэтому рекомендую если такое делаете то либо ну как бы не на одном Wi-Fi, а на разных IP, да? Там с телефона заходите через интернет, с компьютера заходите через Wi-Fi. Ну и будьте с этим осторожны. Потому что будет обидно, если возьмете локацию, купите токенов, сделайте какую-то мультяшку, ну какую-то штуку, которая не понравится, вас заблокирует и потом будет очень плохо. С этим лучше не шутить. Ну и нажимаете continue. Все, регистрация завершена. Через 11 дней мы будем пытать удачу и ловить шансы на этом токен-сейле. Вот сейчас я пройду еще во второй опции. Ну, а вы уже, я думаю, поняли там все то же самое. Кому данное видео было интересно и как вам проект, будете ли вы участвовать в данном токен-сейле э, или нет, буду рад почитать комментарии, пишите обязательно. Не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.